Я, Сережа. Меня ранила. Ничего не помню. А где Илютин? Нет его, Сережа. А, а где он? Говори все. Говори. Сереженька, тебе не больно? Нет. Его на берегу похоронили. А орудия? Орудия были разбиты. Мы их сбросили в Днепр. Ты приказал? Я? Да, ты. А прицелы с нами. Ты приказал их взять с собой. А люди? Здесь они. Целые? Целые. Я их не слышу. Да здесь они, Сережа. Лузанчиков. Он спит. Легкое ранение в плечо. Мальчик. До свадьбы заживет. Деревянка, здесь я. Цел милый, а? Самую малость, товарищ старший лейтенант. Едва задницу в дребезги не разнесло. Если рукой не придержал, брызги только полетели. А тогда ищи ветра в поле. <реклама> смех. А чего, товарищ старший лейтенант? Бобков. Так точно. Яйца Гичка. Живы. <реклама> как полагается. Руки-ноги целые. <реклама> И все остальные места в здравии. <реклама> ну какой смех! Не до смеху! Свет. Знаешь такой че нет? Не донесешь. Уронишь. Да чего там? Это не котелок с каши нести. Ну-ка дай-ка я. Бревна на скользкие, ноги разойдутся. Лягушкой ляпнешься. Ну, иди ка Да вы мне только помогите. Дальше я сам пойду. У меня ноги-то здоровые. Да как же можно? Нельзя. Я ж с вами. Как же можно? Там та, та мы вас я к пушинку доставим. Иди. Я к пушиночку. Быстрее. Давай, давай. Раступись, раступись, раступись, раступись, раступись, А ну разойдись, что ну, толпились? Кино вам что ли? О, ничего, шинелка теплая, давайте согрейтесь, согреетесь, старший лейтенант. Ну а после, после вернетесь из госпиталя, мы ее переделаем. И будет, и будет, как летая на вас. А как же, как же иначе? Цыгечка, пожалуйста, снимите с меня шинель. Возьмите ее себе. Поменяемся. А мне мою. Вот. Я не понял, товарищ старший лейтенант. Не могу. Капитан Ермаков, я привык к ней. Вещь хорошая, шинель, что вы понимаете? Я приказываю Ну. ну. Товарищ полковник! Жив! Жив, сынок! Товарищ полковник, прицелы с нами. Что мне прицелы, сынок? Что мне прицелы, дорогой ты мой парень? Орудия будут, а вот люди... Старшего лейтенанта Виллис. Есть. Поздравливай, Сережа. Прощай, Шурочка. Я тебя никогда не запомнил. Счастливо, товарищ старший лейтенант. Спасибо тебе, голубчик. Помог Максимову. Вовремя открыл огонь. Товарищ старший лейтенант! Товарищ старший лейтенант! Шинелка ваша! Товарищ капитан, вы живы? Кто здесь? Кто вошел? Борис. Батальоны где? Батальоны. в окно, там все. Это все? Yeah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 Что я могу сказать, приказ был отменен. Отменен? Кем отменен? Такая сложилась обстановка. Иверзев знал положение. Знал. Я командовал батальоном в момент его гибели. Я хотел бы видеть полковника Иверзева. Где сейчас дивизия? Дивизия на плацдарме под Днепровом, штаб там же, где и был. Но ты без меня не сделаешь и шагу. Теперь и мне нечего делать в этой хате. Нечего. Водки хочешь? Нет. вот возьмите документы бульбанюка здесь ордена жорки документы ярош я сам передам март полк Это командир дивизии. Языка требует? С чего взял? Не вижу, что ли. Или разведчиков никогда не видел. Да, разведчиков. Давай, Харен, гони. Спят, что ли? А, пакет, да. Давайте, давайте. Лейтенант Катков, доложите полковнику. Командир полка Гуляев и капитан Ермаков. А, это вы... Что такое? Полковник только что с передовой, к нему жена приехала. Приказал беспокоить только в случае пакета. Сейчас, минуточку. Минуточку, минуточку. Что ж, доложить ты обязан. Но без горячки, спокойно. Только спокойно. Не беспокойтесь. Я вас не подведу, товарищ полковник. Ермаков, откуда вы? Что, привели батальон? Привели? Я привел батальон, товарищ полковник. Я привел батальон, товарищ полковник, в составе пяти человек, в числе которых один офицер. Но меня не удивляет эта цифра, товарищ полковник, и вас, наверное, тоже. Батальон дрался до последнего патрона, хотя бы, товарищ полковник. Мало чем помогли нам. Ну что за то, капитан Ермаков. Полковник Гуляев, объясните, в чем дело? Капитан Ермаков командовал батальоном, После гибели Бульбунюка и Орлова. Вы говорите пять человек, один офицер. Завтра, товарищи офицеры, будет взят Днепров. Полковник гуляя вы, конечно, знаете, что в дивизию прибыло пополнение. Ваш начальник штаба майор Денисов уже заканчивает формирование новых батальонов. Вам следует немедленно отправиться туда. Сейчас же, вместе с капитаном Ярмаковым. Вы же, капитан. Пожалуйста, напишите подробную докладную об обстоятельствах гибели батальона. Я вас больше не задерживаю. Пополнение? Вы надеялись на пополнение? Ну да, разбитый полк будет сформирован, дадут технику, дадут людей. Кому дело до того, что застрелился раненый Бальбанюк? Погибли Ерошин, Орлов, Жорка. Докладную о них? Вы думаете, моя докладная воскресит погибших? А мы там, под новой Михайловкой, не думали о пополнении от докладных? Мы о дивизии, о вас думали, товарищ полковник. А вы сухарь. Я не могу вас считать человеком-офицером. Что? Ну, что ты? Что ты делаешь, капитан Ермаков? Что ты делаешь? Извинитесь, капитан Ермаков. Сейчас же, немедленно. А я не чувствую за собой вины, товарищ полковник. Что ты наделал, капитан Ермаков? Что ты наделал? Что? Что? Если он прав, я отвечу перед трибуналом. Я отвечу, товарищ полковник. Эх, Ермаков. Почему стоите? Уезжайте немедленно, полковник. Уезжайте и увозите героя. Товарищ полковник. Мне некогда сейчас разбираться с вами, товарищ капитан. Для этого нужны несколько иные условия. Поэтому уезжайте. Где ваш шофер? Да черт, его знает. Харен! Харен! Здесь, здесь я, товарищ полковник! Поехали! Что случилось? Ты можешь объяснить? Почему ты молчишь? Но скажи мне все-таки, что случилось? Ничего страшного. Но ведь что-то произошло. Ну зачем тебе вникать во все, что здесь происходит? Володя, что случилось? Я вызову сейчас машину, и а тебя отвезут, Лида. Ладно. Дела. Срочные дела. Ты меня понимаешь, конечно. Я давно тебя не видела. Я виноват, прости. И же только приехала. Когда еще придется? Ну прости меня. Пожалуйста. Катков. Лейтенант Катков в машину, леди Андреевна. Пойдем. Пойдем. Я тут хату нашел тебе, свободную, без солдат. Пойдем. Пойдем. Пишите. Товарищ полковник, Лидия Андреевна отправлена. Закройте дверь. Ну что? Что будем делать? Я не собираюсь прощать капитана Ермакова. А я не собираюсь вас об этом просить. Тогда зачем вы здесь? Я хочу понять... Что именно? Вас не любят, офицеры. Вам это известно? Меня это не интересует. Я не обязан внушать к себе любовь со стороны подчиненных и обязан их заставлять выполнять приказы. Считаете, что правда Ермакова мала по сравнению с вашей? Правда ответственности за всю дивизию? Читаете, что судьба дивизии решалась не тогда, когда погибал батальон, а будет решаться завтра, когда дивизия будет штурмовать город? Разве не так? Я вас не понимаю. Жаль. Странная вещь. Сколько уже вместе служим, мы ни разу не обратились друг к другу по имени и отчеству. Все, товарищ полковник, товарищ полковник. Лейтенант Котков. Вызовите ко мне майора Семынина и двух автоматчиков. Так точно, товарищ полковник. Прекрасно понял. Смотрите, как он, а Ха. наглец! Это не вам судить об этом, лейтенант Катков. Не вам. Напомните начальнику штаба, что выезжаем на КП ровно в два часа ночи. Выполняете. Слушаюсь. За такие штуки тебе полагается под суд. Понял. Заварил кашу, ведром не расклебаешь. Ну, дальше что? Что дальше? Ну, что? Что молчишь? Уж если заварил? Буду любой до конца, пока в горле не станет. Думай, что ты говоришь. Думаю, есть такие, которые надеются, Россия огромная, людей много. Что там важно, ли погибло сотни или тысячи людей? Мы с тобой, как родные, от Сталинграда шли. Но позволь мне сказать, хоть я тебя люблю, ты глупец. Надо себя держать всегда. Надо в руках себя держать. Ты офицер. должен понять. Кровь батальонов пролета не даром. Не даром. Было сделано все, чтобы спасти батальон. Я сейчас в полк проверю, что с формировкой, потом заеду, а ты считай себя под домашним арестом. Все? Понял. Ой, зарослый який, как як старый дядька в лесе. Хиба ж так можно? Да, дикий вид, дикий. Да вы что? Он, какая шатина у вас. Мой человек утречком А Воюет муж. Даже ему будто. 41-го року, может, не живые уже. Но не стоит. Не стоит, не надо об этом. Знаешь, слезы они ведь не облегчают. Она кончится. Накрутила весь белый свет, как циган солнца. Да. Закрутила, закрутила. Трудно одной. Ой, как лихо! Все странно получается. Не надо, не на лавке, подушку -то. Капитан Ермаков, ваша фамилия Ермаков? Арестованы, капитан Ермаков. Сдайте оружие. Ваше оружие. Не делайте глупости, капитан Ермаков. Оденьте шинель. Дождь. Ось, ось, возьмите. Пора начинать. Бог войны. Давай. Артиллерии приготовится. батальон в атаку Вперед! роты пошли пошли товарищ полковник вижу И ваши вашей полковник Гуляев. А? Как вы полагаете, товарищ замполит? Молодцы, молодцы. Кто командир батальона? Капитан Стрельцов, я не ошибаюсь, Василий Матвеевич. Представить капитана отличивших солдат. Позаботиться о наградах. Есть. Терем темп атаки. Темп, темп. Ну что с первым? Передайте, не медлить, не медлить! Простол медлит. вперед! Не медлить, первый, не медлить, первый, не медлить! Плохо слышу. Не медлить! Первый! Только сформировали. Времени не было, только сформировали. Не Необстрелянные люди и сразу в бой. Перестань причитать. Слышишь? Слышишь меня? Что ты медлишь? Чего ты чешешься? Вперед! В Атаку! Вперед! В атаку! А ну-ка, полковую? Напрямую на водку! Орудие напрямую на ватку. Вперед! Огонь без команды! Быстрей! Ага! бы это точно Ермакову бы сюда не помешало он в кутушке сидит самое время разглагольствуйте а батальоны лежат вы понимаете что мы должны первыми войти в город мы иначе грош нам цена. Я подниму этот необстрелянный батальон, товарищ полковник. Подождите, подождите. У нас достаточно артиллерии. Связь дивизии! Какого черта? Огонь по капонирам! Срочно сюда взвод танков из подразделения Смирнова! Медлительность сдерживает все. Вы понимаете, что мы держим соседей? Именно мы, полковник Гуляев. Нельзя ждать ни минуты. Успех. Только успех. Автомат! Автомат мне! Дело комдиву в атаку ходить. Товарищ полковник, разрешите мне с ним. Делайте свое дело, Денис. Честное слово. Крепила, спадают! Держит руками! Автобат не отдал! Не отставай! Чуркин, не отставай! До них добежим, а там и без штанов можно! Были бы остальные места целы! Ура! Комдив! Камдив. Ну-ка, Камдиву его немедленно! Отвечайте. Батальоны взяли пригородный поселок. Ты Первый. что, возбудился, Голубчик? В Первый. атаку ходил. Какие потери? Не ну что вас. с первым? Не отвечает. Голубчик, чертов, связист связи с называется. Прием. Запроси потери. Потери в первом Проложите батальоне. Первый потери. И что с Иверзевым, я Алексеевым? Иверзев ранен. Первый. Куда? Кажется, в руку. Алексеев цел. Где они? Там Первый. впереди. Первый. И все-таки вошли в город, вошли в Днепров. Вам медсанбат надо, товарищ полковник. К черту. К черту. Раненый, товарищ полковник. Там, в поле, среди капониров. Найди мою фуражку. Угу. Найду. Найду, товарищ полковник. Хорошо. Товарищ полковник, товарищу командиру дивизии медсанбат надо. Крови потерял много. Заражение может быть. Товарищ полковник, Владимир Петрович, вам необходимо бы поехать в медсанбат. Бросить дивизию? Госпитальная койка? Нет. Нет. Батальон! равнясь, Смирно! Товарищ полковник, первый батальон 85-го стрелкового полка, по вашему приказанию, построен. Докладывает капитан Стрельцов. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Вон пленный. А? Дались они тебе. Хорошо бы, побеседовал с ними. Да ему сейчас с докторами надо беседовать. что? Какие доктора? Да Нет. Василий Матвеевич пленных увидел. Предложил побеседовать с ними. Побеседуем. Стой! Да подровняйтесь вы, подровняйтесь! Товарищ полков! Полковники, конвоирую в тил пленных, веду первую партию. Нияк не можно их выровнять. Ничего не разумеют по-русски. Может, думает, что и танками будут давить. Разрешите идти дальше. Подождите. Кто-нибудь из вас знает немецкий? Полковник Алексеев, кажется. Среди пленных есть офицеры? Так кто же их разберет, товарищ полковник? Иначе там один в серединце. Сдается, тоже полковник. Мы его прямо с машины взяли, я зараз. Эй! А ну, ком! Ну, Форштейн! Ком, ком! Это ...и русских офицеры... ...и ее Что он сказал? Я могу ошибиться, но что-то вроде того, что он уважает храбрость русских офицеров, которые получают раны в бою. Поза. Стоит попасть в плен как сразу. Они принимают благородную позу. Вы знаете, кто он? Чем командовал? Разрешите. Спросите, что он думает об операции русских. В Новой Михайловке и Белохатке. очень подробно. Что вы думаете и нашей военной операции в Новой и Белохватке? О, Новая Михайловка, Белохватка. Это была отличная тактическая операция. Немецкое командование пересадило там групповые в Ihre Division kämpfte hellenhaft, obwohl sie in einen Kessel geraten waren. Herr Oberst kann auf seine Soldaten stolz sein. Ja. Врача, Хотите под земли! Что он сказал? Он сказал, что они были совершенно уверены, что удар по Днепрову будет южнее города в районе Новомихайловки и Белохатки где русские сражались особенно яростно. И они перебросили с севера Днепрова значительную часть своих сил. И даже когда погибли батальоны, они продолжали там держать танки и мотопехоту. Не зря, значит. Значит так. Значит так. Вы подготовили списки к наградам. Мне кажется, здесь не хватает нескольких фамилий. Кого? Бульбанюк, Орлов, Максимов. Я хотел составить на них отдельный список, посмертный. Пишите. Бульбанюк, Орлов, Максимов. Посмертно. За город Днепров. Днепров орденами Красного Знамени. И еще. Припишите капитана Ермакова. На грешную землю. Разведаем, сходим. Долго ли нам здесь загорать? Утро. Давай сюда с Скому тащи? Вот здесь пойди. И еще. А танки, капитан? Ты глянь, танки красавцы, честное слово, красавцы. Анет, а ты что? Из госпиталя, что ли? Да вроде того. А. Ну что там? Чего стоит? Папаш! А ты посторонись. Сейчас на обгон пойдем. Почему грустим, товарищ старшина? На Днепров, значит. Знавал я его до войны. Грандиозный город. О, горит! Все. Ну, порядок? Тобор потерял, твой -то. капитан. Что ж ты голову дуриком под смерть представляешь, а? О, все-таки упал В лес. Ну, да. Спасибо, товарищ. Фух. Фух. Санитары! Санитаров сюда! Иду! Быстрее. Анюта! Капитан! Ну что там, отчебучилось? Кого ранил? Все в порядке. Идем в машине. Да нет, погоди, ну что там случилось? Че ты улыбаешься? А ничего, все в порядке. В машине пошли. Да. Капитан. Ну и все. Ч, блин, твои водички, Дмитрий? Еще один колес варить был, а? Какая шура? Ты что, одню ты спятил, а? Шура! Когда бой умолкает устало И разрывы почти не слышны И стоим мы в дни войны Тишиной оглушены Так бывает в дни войны Нам на фронте снятся сны Снятся нам до военные села, Где в окошках огни зажжены, И в землянках в дни войны Дышат миром наши сны. Как предвидеть наперед трудный путь стрелковых род? Кто до ближней дойдет переправы, Кто до самой победы дойдет. Как предвидеть наперед, Что тебя на свете ждет. Когда бой умолкает устало И разрывы почти не слышаны, И стоим мы в дни войны Тишиной оглушены